Как бы очень много бывает ну, я думаю, что все в детстве хватались как бы, за книжки черной магии и тому подобное да, и хотели попробовать вот именно исторические сеансы да? но как бы сам результат потом это очень плачевный может как бы быть поэтому здесь конечно желательно если уже и занимается хочет кто-то узнать что-то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 пушкина листок то есть очень много кто очень как бы интересно <смех> значит э, в облике этого всего может пройти просто Чё, я... поэтому очень красиво может заманить очень, очень красиво может отвечать очень красиво может как бы общаться да э, э, даже может и такое э, быть, что направить на хорошее но, оказывается, в облике это, может быть, просто дьявол. Вы имеете в виду какого именно дьявола? Ведь пантеон низших существ, он же огромен. То есть ну, вы имеете в виду падший дух? То есть патча, один да, да, да. из ну, то есть, легиона, то есть кто-то, кто, кто да, да, пришел да, одна, да, в открытый ну, портал, в открытую важно, дверь, да? Да, да, да. да, да, да. То есть как бы, это могут, может быть, прийти, бесы, как бы. Да, это могут быть и бесы, и демоны, ну и, как я говорю, что дьявол тоже. Понятно. А вот скажите, Нес, у вас был опыт спиритических сеансов? Вы вообще практикуете э, спиритические сеансы? Я как бы не использую это. Спиритические сеансами не занимаюсь.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 наш неизменно прямой эфир радиостанция сангейтс с вами ведущие передачи владимир гершанов и инесса олива из города героя минска экстрасенс ясновидящая маг и просто хороший человек итак так инесса может быть у вас есть какие-то случаи интересные связанные со спиритизмом ну как бы особых таких случаев нет но в принципе ну по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 Понятно. Ну вот расскажите, например, про проделки таких низших духов, как домовые, например. Вот что такое домовой? Вот это же тоже низший дух, правильно? Да. Ну, домовой он как бы бывает, вот именно бывает, что хозяина и не взлюбит. Вот если он хозяина и любил, значит дело будет очень плохо. То есть будет по-всякому вредить, по всякому будет ночью что-то делать, там стучать, там что-то как бы пакость или скрипеть будет, ну, что-то как бы вытворять. Поэтому здесь духа вообще домового всегда нужно задобрять. Например. Ну, то есть хотя бы в доме даже обязательно, то есть положить тоже, тоже конфетку, тоже печенька, ну, то есть и с ним поговорить любезно. А куда положить?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 То есть да. всегда духи требуют ту или иную жертву. Да, да. Такое возможно, даже вот в принципе, как бы человек вот именно как бы связан, если вот обратился к духам, и он получается, как бы считайте, отдал дух я свою душу. И он постоянно требует расплаты. То есть человек зомбируется, человек он полностью, ну,